Почему посудомоечная машина не скучная история? Потому что посудомоечная машина стоит от 4000 евро. И 4000 евро это неплохие деньги для того, чтобы купить себе классный автомобиль организовать себе отдых и так далее. Это самое ключевое звено в вашем ресторане. По привычке все считают, что посудомойка просто нагревает воду и более ничего не делает. Ну там чуть-чуть споласкивать и так далее. Это заблуждение. Посудомоечная машина для того, чтобы нагреть воду, использует мощность. Соответственно, если у вас есть сетевая вода, желтенькая, грязненькая, и вы ее напрямую в машину соединили без фильтра, машина этим помыла посуду. Цвет посуды, не буду описывать, понятен. Если вы к посудомоечной машине подвели холодную воду, пускай вы ее отфильтровали, но внутри вода сразу не нагреется. Вода сначала наполнится в бойлере, да, в бойлере для того, чтобы ускорить процесс, либо в баке. Эти тены, занима... нагрев тенами занимает достаточно длительное время и соответственно, когда вы включили только машину и через 2 минуты уже пытаетесь ей помыть, результат будет нулевой. Подготовив правильно воду, вы получаете хорошую, качественную, активную химическую среду, которая качественно отмывает вашу посуду и гости довольны, улыбаются, а ваши там, карманы распухают от денежек. То же самое касается задней стенки посудомоечной машины. Большинство компаний устанавливает свои э, фильтры смоляные для смягчения воды. Это не фильтр для мытья посуды, это фильтр, который избавляет тен внутри бойлера машины и нагревательного бака машины от накипи, как колгон. Вы когда открываете посудомоечную машину и видите белесый осадок, это значит, что у вас вода туда попадает в машину неочищенная. Это значит, что вам надо ставить фильтры до посудомоечной машины, которые очищают воду от металлов и солей, и вода уже качественная, активная для работы с химией, поступает внутрь машины. А водоумягчитель просто умягчает воду, чтобы кальций не прилипал к вашим тенам. Вы должны понять, что вот этот купол подвижный, который вы опускаете и поднимаете, у каждого производителя сделан по-разному. Главная фишка для вас в том, что есть автоматизированные куполы, которые отстреливают после окончания мойки это очень удобно потому что вы сразу берете кассету и ставите ее на чистый стол но если вам приходится открывать велик соблазн очень часто у мойщиц во время процесса мойки поднять этот купол наверх аварийная остановка мытья посуды в разных производственных вопросах решена по-разному но чаще всего требует перезагрузки от машины мойщица об этом не знает начинается паника позовите менеджера у меня машина не работает об истинной причине никто не говорит целая проблема. Вариантов посудомоечных машин купольных существует десятки от разных производителей, описывать их бесполезно. Давайте технически поймем, что как бы эффективность мойки идет от того, насколько чистая тарелка попадает внутрь моечной, поднимает ли машина температуру и достаточна ли температура, вода очищенная или неочищенная поступает в мойку и какое качество химического средства вы используете 4 составляющие, которые позволяют посуду сделать максимально чистой. Если тарелка грязная, вода не химическое средство слабое и так далее и тому подобное, увы, процесс мойки не будет эффективным. Зачем нужно в машине холодное ополаскивание? Вы хотите, чтобы посуда выходила оттуда максимально сухой. А она выходит оттуда при температуре больше 60 градусов. 63, 60, в зависимости от типа машины. Когда вы открываете машину... У вас происходит точка росы. Внутри помещения 23 градуса, тарелка 60 градусов, да или даже 50. Все равно Но тарелка моментально будет влажной, на ней выступит пар. Чтобы этот пар не выступал, Окончательным этапом работы машины является ополаскивание, когда подключается холодная вода и через лейки разливается. За счет того, что холодная вода не только остужает тарелку, но выступает в виде конденсата на стенках посудомоечной машины, сама посуда просто испаряет с себя влагу, и вы достаете ее оттуда практически сухой. Поэтому холодное ополаскивание в машинах очень эффективно для работы. Если у вас правильно подключена посудомоечная машина, и она расходует минимальное количество энергии, из-за того, что вы купили ее подороже, и у нее есть все необходимые экономайзеры, и вы за электричество сейчас год за годом, как за бензин, платите дороже и дороже, то вы понимаете, что через два года данная машина себя полностью отобьет. Мы невнимательно подходим к мелочам, мы на них не обращаем внимания, и за это платим огромные деньги. А я хочу, чтобы вы экономили и любили себя.